Проезжаем мимо выборского замка и направляемся в сторону ратуши. ратуши с деревьями. Ну, параномичный дорог поедем. Параномичный, ну да, вы параномичный. В кирпич только не надо ехать. Поверните направо. Ага, мы здесь пешком ходили. А что тут стоят, что ли, девочка? Про... Проект. Да? А -а -а. Отходили Драматично просто. Вообще здесь красивые домики Посмотрите, Тут вот порт остается Порт проезжаем Здесь магазин верный, это прям сеть верных магазинов. И верные, что же, верные, верные. Ага. А вот там мы с Надюшкой через заливчик были на пляже вчера вечером. Тут тоже вот еще не отреставрированный домик. центр приезжаем. Может, мы Святого Геоцента проедем? Через 300 метров. Поверните направо. Или уже не проедем. Уже выезжаем из города. Тут что-то золотыми буквами что написано. Что тут? Выборг. Эрмитаж. Ух ты! Тут еще и Эрмитаж есть. Поверните направо интересно первый этаж тихо такой вот дом красивенький что это мне ну заднее да я просто еще не поняла куда мы едем Вот на Санкт-Петербург это прямо... Быжачь.